Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Бой сегодня у нас будет на тяжелом немецком танке 10 уровня ВК 72.01 К, карта Штиль, игрок Великодушный Лев Там еще, по-моему, 0.5, здесь не видно Ну вот, удачный выстрел, удается здесь нанести урон ТВПшке Которая так и в наглую вылезла, да? барабанщики Иногда становятся заложниками своего барабана Вот так где-нибудь из укрытия высунется И пока весь барабан не, не расстреляет Обратно не прячется Из-за этого бывает Очень быстро отправляется в ангар Агрессивно здесь так выкатывается ВК Неплохо удается пробить кранвагона кранвагон там огры... огрызнулся почти на полтысячи. Счет становится 0-1. Здесь просто по кустам решил ВК выстрелить. Неизвестно, там урон кому-то был нанесен, не был, но это можно оценить только в конце боя, уже посмотрев статистику. Счет уже 0-2. Удается, удается попасть. Да неплохо. На 825 единиц урона получает здесь 703. Бедная восьмерка. И Маусу удается нанести урон, который переваливает уже за 3000 Что Маус забыл там, я не знаю Мне кажется, Маусу там делать нечего Но это личное дело каждого, в принципе, куда ехать да? Но у нас карты сделаны так, что они обычно подразумевают места, где, так сказать, перестреливаются и собираются Тяжелые танки Куда едут? СТшки, шки на этой карте обычные тяжи подаются на левом фланге. Ну, сейчас там только он находится тарнваган и с третьей, по-моему. Не, не получается здесь попасть по фошу. Ну, видно, очень медленно летят. Вот, мне кажется, скорость полета голдовых снарядов золотых. Да, всего 606 метров. Тяжело, конечно, брать упреждение с такими медленными снарядами. А тут еще и на тебе ЕПР <смех> несся, несся, упал на борт. Нет, все-таки как-то удалось ему встать на, на свои колеса и помчаться дальше. По-моему, правый фланг здесь противники прорывают, но отступают. Там видно на на миникарте две, две ст Еще разочек Маусу. Счет уже 1-4. Неприятность происходит. Повреждение боеукладки от Type 61. <звы> <звы> жадный, жадный. Type 61 вовремя не отъехал. Успевает ВК вернуть И на 700 с лишним. А счет уже тем временем 1-5. Ну, видно, и по прочности команда сильно уже уступает. Ну что, третий раз Маусу получится. Получится, да, там в краешек. Но все-таки везет, везет ВК-72. Три раза уже Маус получил. Можно еще и четвертый. Но здесь, по-моему, Маус может игрызнуться. Четвертый раз удается пробить Мауса. Остается он шотным уже. По-моему, надо ВК здесь спускаться. Со всех сторон летят снаряды. Здесь Тайт 61 который второй раз. Первый урок его ничему не научил. <coughs> Извиняюсь. Опять он жадничал, жадничал. В итоге пора в ангар. Шкода, Шкода. Весь барабан проходит без урона. Танкует, танкует ВК. Шкоде сейчас надо было сделать проще, да, дождаться, а то Прямо не втерпешь было начать разряжать свой барабан, заехать в борт, в корму и уже спокойно там настреливать И ВК, по-моему, отправился бы тогда в ангар, но нет, он начал разряжать прям, прям в лоб Счет тем временем почти равный, 8-9 Пока, по-моему, сейчас фраг из-под носа прям увели, да, по-моему, там кто-то из союзников добил. Но бывает и так семь с лишним тысяч урона нанесенного и всего один уничтоженный противник. Счет 9-11. Здесь с левого фланга остался только один 703-й, то у которого там 300 с небольшим единиц прочности. ВК решает отправиться на левый фланг. Там в одиночестве обороняется Т110Е4. Но, по-моему, недолго ему осталось там. Нет, он все таки отбивается, уничтожает одного противника. Спешит, спешит, ВК на помощь, тут 101, и СУ-101, и батчат едет. А там еще и вражеская Т110Е4. Самый опасный противник получил на 700 с небольшим. Это у нас Т110Е4. Остается шотное. Удается, удается там каким-то чудом сейчас. Ну не то, что дистанция, конечно, была небольшая, но если судить по кругу разброса, все равно есть определенная доля везения, что снаряд попадает в эту комбашинку. Т110Е4 не успевает выстрелить. Здесь там получается и 50 ТП выцелить. ну по-моему, тут у 50 ТП шансов особо нету. В лоб пробить ВК без вариантов. Там у одноклассников-то с этим проблема. Не то, что уж говорить про танки восьмого уровня. Там, наверное, и золотые снаряды не помогут. В который раз в этом бою счет равный 12-12. Ну, по прочности там слегка вражеская команда... Превосходит здесь Но еще выезжает Скорпион Во, Скорпиону сейчас фугасиком Оп ха -ха, На 892 А вот Скорпион может, может пробить Да Есть у нас такие танки Восьмого уровня, у которых бронепробитие Конечно, все-таки завышено Для Для своего левла один из, из таких. Ну, или, да, правильно сказать, одна из таких ПТ-шек. Но, тем не менее, счет 13-12. У ВК остается там 16 всего каких-то единиц прочности. Здесь уже даже не очень крупным калибром фугасом противники могут его добрать. Ну, 703-й-то точно, ну вот ЕБР... Может и без урона фугасами стрелять Ну, смотря опять же, да, смотря куда попадет Минус батчат Но EBR почти фуловый. Он там сто с копейками где-то потерял Не знаю, там то ли фугасом по нему кто-то стрелял А может просто где-то в кого-то врезался Ну вот EBR, конечно, неприятный аппарат Но мы уже видели, как один раз ВК по нему пытался выстрелить, попасть не получилось. Сейчас опасно ехать, конечно, на открытую местность, но ВК виднее его бой, его день. Ну вот он и ЕБР. Решил туда поехать за... наверх. Хорошее попадание. <связывается> Была у ЕБРа тысяча, остается 91 единичка. ЕБР стрелял бронебойным снарядом, но тут, в принципе, шансов у него не было сейчас ВК пробить данной ситуации. Не знаю, зачем он выехал, да, стал рисковать своей прочностью, делать этот выстрел, но тут Сто процентов не было бы у него никаких шансов. У них, по-моему, у колесников и так бронепробитие не особо большое. А тут еще и уровень ниже. Мне кажется, там у десятки-то шансов никаких. Ему только на скорости как-то пытаться, да, заехать. С уязвимое место, чтобы дать зал. Ну что это было такое, да, как-то Ну не знаю, ЕБР Вот так вот Выкатился как-то непонятно, да Даже не развел на выстрел ВК Надо был выглянул, спрятался Или там на полном ходу где-то пытаться объехать